в Минске завершились вторые европейские игры. В спортивном мероприятии приняли участие более 4000 спортсменов из 50 стран континента. Азербайджан был представлен на вторых Евроиграх 82 атлетами, которые завоевали лицензии в 11 видах спорта. По итогам соревнований в копилке национальной сборной 5 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Тем самым Азербайджан расположился на 10 месте. Победителем Евроигры стала Россия, спортсмены которой завоевали 109 наград. А второе место за Команда Беларуси замыкает тройку лидеров Украина. Заключительный день вторых европейских игр в Минске принес в копилку сборной Азербайджана три серебряные и одну бронзовую награду. Золото в копилку национальной сборной принесли спортсмены, отличившиеся по таким видам спорта, как вольная борьба, карате, женская борьба и бокс. Церемония закрытия вторых Евроигр прошла в белорусской столице на стадионе «Динамо». Знаменоносцем сборной Азербайджана был избран каратист Асиман Гурбанлы. Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове. Напомним, что первые в истории Евроигры были проведены в Азербайджане с 12 по 28 июня 2015 года. Тогда были проведены 20 спортивных состязаний. 16 по олимпийским видам спорта, 4 по неолимпийским. В играх Бако 2015 приняли участие 6 тысяч спорт... Первые европейские игры запомнились яркой церемонией открытия и закрытия с участием лидеров ряда государств и выступлениями мировых звезд. Национальная сборная Азербайджана, успешно выступив на играх Баку-2015, заняла в командном зачете второе место. Спортсмены завоевали на играх 56 медалей, в том числе 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых.